Я Леонид Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Жалуйтесь только зеркалом. Меняйте лишь на себя, как говорили раньше. Вы должны отчетливо запомнить одну важную, можно сказать, сакральную вещь. Ваша жизнь состоит из поступков, из их последствий. Ваша жизнь состоит из воздаяний, из вознаграждений то есть либо вы заслужили либо вы наказаны все что в вашей жизни происходит лишь благодаря вам на 99 и процентов все зависит от вас а тот мизерный процент который на первый взгляд кажется зависит не от вас он тоже на 9, ,9% на 99 и 9 процентов зависит от вас Лишь погода вам не подвластна. И то, с моей точки зрения, вопрос это спорный. Погода — это живой организм. Это не биологический организм, но это очень высокодуховный организм, который чувствует наше настроение, поведение человечества и иногда одного человека в отдельности. То есть наша погода реагирует на наше настроение, поведение, естественно, поступки. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на все сто процентов наша жизнь зависит от нас самих. Я хочу сказать лишь одно, что бы в жизни с вами не происходило, чем бы вы ни занимались, где бы вы ни находились, все, что сейчас наполняет вашу жизнь, это есть следствие ваших поступков, действий, либо бездействий, мыслей, слов, движений. То, кем вы сейчас являетесь, есть абсолютно осознанный выбор, когда-то сделанный в молодость, день или год назад. Все, что вы имеете, все, что находится в ваших карманах, в ваших головах, в ваших семьях, в ваших жилищах, это все, чего вы стремились добиться в этой жизни. Это все, что вы заслужили. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах и нигде не ищите виноватых. Ни в ком, ни в коем случае, виноваты лишь вы и благодарить стоит только вас, все остальное домыслы, все остальное, простите, чур собачья, если хотите на кого-то попенять, дуйте к зеркалу, смотрите в него и разговаривайте с тем, кого увидите в отражении, лишь он причина всего, лишь он виноват во всем и лишь его вам нужно обнимать, целовать и хвалить поскольку он добился того, что вы имеете. Все очень просто, Виноваты вокруг нет, Виноваты лишь один – вы, и благодаря вам что-то могло произойти. Вы – причина, вы – следствие, все начинается и заканчивается на вас, все остальное, независимое от вас, как вам кажется, все равно зависит от вас, поэтому думайте, что делаете. Думайте, что думаете, осмысливайте свои шаги и действия на несколько ходов вперед, как великие шахматисты. Анализируйте все, что сделали, сделайте или будет сделано впоследствии. Старайтесь контролировать все вокруг себя, что в жизни происходит. И тогда, поверьте мне, когда вы научитесь носить с собой пульт дистанционного управления от вашей жизни, вы начнете контролировать все. Вы начнете понимать, что каждый взгляд чужого человека, каждый поступок близкого вам человека, каждый враг, каждый друг, скандалы, любовь, поступки по отношению к вам, либо не к вам, как вам на первый взгляд кажется, зависят только от вашего поведения, от ваших слов, от ваших мыслей. Потому что всю жизнь, все в жизни зависит лишь от нас самих и больше ни от кого. Мы не просто гости в этой жизни. Я бы сказал, мы полноправные хозяева этой жизни. И поэтому те люди, которые просто плывут по течению, они всегда делали ошибки, которые привели к тому, что они стали пл просто плыть. Той вещью, которую мы очень часто называем неприятным словом. Не плывите, гребите против течения, наконец будьте сами этим течением, но никогда не поддавайтесь обстоятельствам. Меняйте обстоятельства сами. Я всегда говорил, слабых людей меняет жизнь, сильные люди меняют жизнь сами. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.